Сегодня на вопрос абитуриентов ответит декан Высшей школы иностранных языков и перевода Сабирова Диана Рустамовна, заместитель декана Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия Шакирова Алла Юрьевна и декан Высшей школы международных отношений Востоковедения Хабибульна Эльмира Камилевна. А сейчас мы предлагаем вам посмотреть небольшой видеоролик. хотелось бы услышать от вас, наши гости, про то, что представляет из вас Институт международных отношений, про каждую высшую школу. Добрый день. Наверное, не зря он называется Институтом международных отношений, потому что в стенах этого института реализуется более 20 направлений подготовки, которые как раз готовят специалистов для дипломатического корпуса. Не только Российская Федерация, а мы знаем, что в нашем институте обучается одно из самых больших количеств иностранных студентов, поэтому и для дипломатического конкурса, корпуса других стран. И ведь если посмотреть на... Людей, которые работают непосредственно задействованной сферой международных отношений, это и лингвисты с иностранными языками. Это и специалисты по истории, археологии, этнологии, это специалисты со знанием восточных языков, ну и непосредственно специалисты, которые изучают регионы зарубежные, а также международные отношения. Если говорить о школе высшей школе международных отношений востоковедения. То стоит отметить, что на нашей школе реализуются два направления подготовки, а со следующего учебного года стартует реализация третьего направления. Если вы позволите, я кратко остановлюсь на каждом из них. Итак, направление подготовки международные отношения. В этом году, уже в наступающем учебном, в этом календарном году, мы набираем бакалавров по направлению международные отношения с целью изучать следующие профили. Это международные отношения, где наши студенты будут изучать со вторым английским языком первый турецкий, испанский, корейский, итальянский, японский языки это профиль мировая политика, международный бизнес, где студенты в качестве иностранных языков будут изучать немецкий, китайский, ну и, конечно, английский. Это профиль международная энергетическая безопасность, новый профиль, который будет реализовываться в этом году впервые. И здесь у нас а, предполагается изучение испанского и арабского языка в качестве первого иностранного, английского в качестве второго. И совсем-совсем а, новый свежеиспеченный профиль внешнеэкономические связи, международное сотрудничество, где предполагается изучение испанского и французского языков. Кто же такие международники? Зачем они поступают к нам? Ну, конечно, это специалисты, которые владеют азами дипломатического протокола, дипломатических отношений. Они изучают историю международных отношений, политическое, экономическое, общественное развитие страны. И, конечно, изучают два иностранных языка. На направлении международных отношений реализуется подготовка двух иностранных языков, как я уже сказала, в сочетании два европейских, либо один восточный, второй европейский язык. Как правило, в качестве второго иностранного языка преподается английский. Поступают к нам уже студенты, сдают английский язык, поэтому второй иностранный язык, он стартует уже с продвинутого уровня а первый язык, как правило, они изучают с нуля сначала. Следующее направление подготовки тоже не менее важное, не менее интересное, не менее загадочное это востоковедение африканистика. Всех, кого интересует загадочный мир востока, восточные языки, культуры, этнологии и все-все-все, что связано с восточными странами, мы приглашаем поступать именно на это направление. Для абитуриентов этого года мы приготовили следующий набор профилей. Языки литературы страны Азиафрики. Здесь мы студентам предложим изучать китайский, турецкий, арабский, персидский, японский язык и язык хинди. На профиле истории страны Азии Африки наши студенты в этом году будут изучать корейский язык и японский язык. Если говорить о профиле экономика страны Азии Африки, где наши студенты уже будут изучать углубленно наравне с восточным языком экономику, экономическое развитие восточных стран, будет предложено изучать китайский язык и корейский язык. Есть у нас не менее интересный профиль, очень специфичный, академическое исламоведение, где студенты будут изучать сразу два восточных языка. Это арабский и персидский языки. Политика и экономика тюркских народов. Очень интересный профиль и интересен он тем, что он является целевым. Студенты поступают на контрактную форму обучения, но при этом за со собой сохраняют право поступить еще раз на бюджет. А оплату за их обучение оплачивает бюджет Республики Татарстан экономика, международные экономические отношения страны Азии, Африки, где предполагается также изучение одного восточного, одного европейского языка, предполагает изучение экономики, углубленного изучение экономики той страны, язык которой они будут изучать. В этом году предполагается корейский, японский языки. Чем же отличаются профили на международных отношениях и на востоковедении, африканистике? Первые два года студенты углубленно будут изучать дисциплины, непосредственно связанные с направлением подготовки. Третий, четвертый курс это более профильные а, дисциплины которые уже помогут углубиться а, в специфику того направления более узкого профиля, на который они поступают. На протяжении всех восьми семестров обучения наши студенты изучают углубленные иностранные языки. Здесь мы работаем рука об руку и с высшей школы иностранных языков и перевода, которые обеспечивают нам преподавание европейских языков, но и 13 восточных языков, которые реализуются непосредственно на высшей школе международных отношений и востоковедения, а это действительно 13 современных и 2 древних восточных языка, обеспечиваются за счет не только собственных наших ресурсов, а мы гордимся, потому что 80% преподавателей Восточных языков является выпускниками Казанского государственного или Казанского федерального ныне университета. Ну и, конечно, каждый язык восточный, который реализуется непосредственно в направлениях подготовки в нашем институте, обеспечен преподавателем-носителем языка из той страны, язык, который мы преподаем новое Абсолютно новое направление подготовки, которое только-только стартует в нашем институте, это направление экономика. Здесь мы предлагаем нашим абитуриентам профиль экономика и международные экономические отношения стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Как уже понятно из названия профиля, здесь будут студенты изучать углубленно. Именно Азиатско-Тихоокеанские регионы будут изучать китайский язык, но запомните еще и испанский. На всех направлениях подготовки и профилях подготовки востоковедения и африканистики, а также экономики, будут предложены к изучению также два языка. Английский язык является языком, э, экзаменом для поступления, поэтому также, повторюсь, здесь мы стартуем не с нуля, а уже с более высокого уровня. Все восточные языки реализуются с нуля, самых азов, самого алфавита. Для поступления на направление «Международные отношения» Это редкость, но оно оправдано. Мы предлагаем нашим абитуриентам четыре экзамена. Это история, обществознание, иностранный язык и русский язык. Те, кто у нас будут поступать на востоковедение африканистика, для вступления предполагаются экзамены иностранный язык, история и русский язык. Ждем вас на наше направление подготовки. Я думаю, что несмотря на то, что этот год выдался достаточно сложным для всех, все уже останется скоро позади, и в первые осенние дни, в самые нарядные дни этого года, мы встретимся с нами, с вами в стенах Института международных отношений. Диана я думаю, можно перейти к вам, рассказать про вашу высшую школу. Да. Итак, Высшая школа иностранных языков и перевода – самые крупные подразделения, я не побоюсь этого слова, в Приволжском федеральном округе, которые обеспечивает языковую подготовку. Надо отметить, что Высшая школа иностранных языков перевода обеспечивает подготовку по различным языкам для студентов неязыковых направлений нашего университета. И самым главным, одним единственным направлением, которое реализуется в нашей высшей школе, это направление лингвистика. Как бакалаврские программы, так и магистрские программы. Отличительной чертой нашего направления лингвистика является, является тот, то, что студенты изучают три иностранных языка. Это наша языковая политика, которую мы проводим, начали проводить, вернее, несколько лет назад, и следуем этой традиции. Итак, какие комбинации могут быть? Допустим... Если абитуриент выбирает для изучения в качестве первого и второго иностранного языка европейские языки, допустим, сочетание английский и французский, то в качестве третьего иностранного языка ему будет предложен обязательно восточный язык. Если студент выбирает для изучения в качестве первого и второго иностранного языка сочетание английский, а его изучают все наши студенты, и какого-то восточного языка, то в качестве третьего иностранного языка ему будет предложен европейский Таким образом, по окончании четырех лет обучения бакалавриата наши студенты выходят с сознанием двух европейских и одного восточного языка. Конечно же, наших абитуриентов могут интересовать, может интересовать вопрос, какие языковые комбинации будут предложены в 2020 году. Это проект, поэтому мы надеемся, что эти языки, эти языковые комбинации действительно состоятся. Я сейчас их назову. Прежде чем назвать эти комбинации, мне нужно сказать, что у нас реализуются два профиля в направлении лингвистика. Это профиль перевода и перевода ведения, и второй профиль теория, методика преподавания иностранных языков и культур. Про этот второй профиль я скажу чуть попозже. Сначала назову обещанные языковые комбинации. Итак, на профиль теории методика преподавания иностранных языков и культур на очную форму мы будем предлагать сочетание английский-французский, английский-немецкий, английский-испанский. На профиль перевод-перевода-ведения мы предлагаем комбинации: английский-немецкий, английский-французский, английский-португальский, английский-китайский, английский-арабский, английский-турецкий и Испанский английский, немецкий английский и французский английский. Для чего я делаю ударение на первом слове? Для того, чтобы показать, что такая может быть неожиданная для наших абитуриентов языковая комбинация, хотя для нас она является не неожиданной. Мы реализуем такую комбинацию в течение нескольких лет. Как известно, в направлении лингвистика три вступительных ЕГЭ – иностранный язык, общество и русский. Поэтому студенты, абитуриенты приходят к нам, как правило, с ЕГЭ по английскому языку. И мы им предлагаем, что они могут спокойненько выбрать не только английский в качестве первого иностранного, но и немецкий, французский, испанский язык. Ведь не секрет, что разница в количестве часов, которые отводятся на изучение первого иностранного языка и второго иностранного, есть – и э, большее количество часов, которые отводятся на знание изучения первого иностранного языка, позволяет нашим студентам за 4 года выйти просто на блестящий уровень его владения. Поэтому мы э, делаем акцент и приглашаем наших абитуриентов на эти э, языковые комбинации. Теперь, что касается э, очно-заочной формы обучения, должна говориться, что э, мы реализуем направление лингвистика в двух формах. Это очная и очно-заочная, вечерняя. Что это за форма и для кого она предназначена как правило эту форму обучения выбирают те абитуриенты которые по каким-либо причинам не могут обучаться на дневной форме обучения возможно они работают возможно у них есть какие-то семейные э, обстоятельства э, какие-то личные обстоятельства и поэтому мы приглашаем этих абитуриентов они становятся студентами поступая к нам мы их приглашаем 3-4 раза в неделю Учатся они, как правило, в вечернее время, самое раннее, что они начинают учиться в 15.40, как правило, чаще всего это в 17.50, 2-3 пары в день, 3-4 дня. И мы, конечно же, загружаем по максимуму субботу, потому что для большинства наших студентов суббота является выходным днем, для тех, я имею в виду, которые, конечно же, работают. Какие языковые комбинации мы предлагаем на очно-заочной форме в этом году? Английский-французский, английский-немецкий, английский-арабский, английский-турецкий. Ну а теперь я расскажу о профиле теории-методика преподавания иностранных языков и культур, как и обещала. Что это за профиль? Это своего рода альтернатива направлению педагогическое образование. Но вот сейчас я вас попрошу сравнить. Если на педагогическом образовании, где два профиля подготовки, мы имеем в виду два иностранных языка, которые реализуются в другом структурном подразделении нашего университета, вы обучаетесь в течение пяти лет и изучаете два языка. На нашем профиле теория и методика преподавания иностранных языков и культур вы обучаетесь четыре года и изучаете три иностранных языка. Разница есть? Есть. Поэтому мы приглашаем наших абитуриентов рассмотреть и этот профиль. Где могут работать наши выпускники с тем или с другим профилем? Но ну, прежде всего, в языковых школах, в языковых центрах, в переводческих компаниях. Могут работать в средних образовательных учреждений в качестве преподавателей иностранных языков. Могут работать на предприятиях, в сфере бизнеса, в качестве переводчиков, письменных переводчиков, синхронных переводчиков и так далее. Мы предлагаем широкий курс, широкий спектр курсов по выбору, об этом, наверное, возможно, я скажу чуть попозже. Приглашаем к нам Высшую школу иностранных языков и перевода. И, Алла Юрьевна, давайте мы перейдем к вам, выслушаем про вашу Высшую школу и потом перейдем к вопросам нашим. Здравствуйте, уважаемые слушатели, я с удовольствием расскажу о Высшей школе исторических наук и всемирного культурного наследия, которая ведет подготовку по семи направлениям подготовки. Да, действительно, диверсификация наших направлений очень велика, и сейчас я попробую их условно разделить на те направления подготовки, которые более относятся к прикладному, носят прикладный характер, и те, которые носят классический научный характер. Итак, те направления подготовки, которые носят прикладной характер, это зарубежное регионоведение, регионоведение России и туризм, просто его профиль международный туризм. Что касается зарубежного регионоведения, данное направление подготовки относительно новое направление, которое реализуется в очень ограниченном количестве российских вузов, в том числе Казанский университет, один из вузов, где реализуется направление подготовки зарубежное регионоведения. Здесь мы предлагаем три профиля подготовки, каждый из них специализирован на определенном регионе. И, одно из направлен... И один из профилей подготовки – это германо-российские исследования. В чем разница, ребята, когда вы будете поступать на тот, выбирать тот или иной профиль? Разница лишь в специализации разница в изучаемых языках. Как уже сказали, отметили мои коллеги, специфика нашего института состоит в углубленном изучении иностранных языков. Так вот, если вы выбираете э, тот или иной профиль на зарубежном регионоведении, э, изучение иностранных языков будет отличаться выбранным вами регионом для изучения. Что касается профиля подготовки германо российские исследования, то данный профиль реализуется совместно с университетом Регенсбурга у университета, Казанского федерального университета очень много зарубежных партнеров. Университет Регенсбурга – один из этих зарубежных партнеров. С этим университетом мы реализуем сходные образовательные программы. То есть и ребята в Регенсбургском университете изучают зарубежные регионоведения, и наши студенты, которые поступают к нам, также изучают это направление с углубленным изучением Германии. Двух регионов крупнейших это Германия и Россия. Следующее направление подготовки, о котором я хотела бы рассказать, это регионоведение России. Здесь Наверное, нужно быть патриотом своей страны, и действительно в нашей стране есть что изучать, и Россия с ее многообразными этническими связями – это действительно регион, который представляет, безусловно, интерес. Регионоведы России, ребята, которые поступают здесь, специализируются на изучении двух крупных, самых крупных востребованных вернее, языков – это английский язык и китайский язык. Следующее направление подготовки, которое реализуется в нашей высшей школе, это туризм, профиль международный туризм. Это прикладное направление, которое будет интересно тем абитуриентам, которые мечтают прокладывать новые пути, новые дороги, логистические направления в отношении различных туристических троп, маршрутов, но уже не как туристы, а как профессионалы своего дела, как люди, которые 4 года изучают эти дисциплины, прикладные дисциплины. Обучение здесь очень интересно, здесь реализуются всевозможные программы и Уклон сделан в силу специфики нашего института в сторону культурных традиций, в сторону памятников, охраняемых ЮНЕСКО и так далее. Следующее направление подготовки, которое мне хотелось бы представить, это направление антропологии и этнологии. Здесь мы ждем ребят, которые неравнодушны к человеку во всех его проявлениях, к человеку с его связями этническими, религиозными, с построением взаимоотношений, людей в мире. И антропология, этнологии. здесь мы предлагаем такие интересные дисциплины, как этнические, Исследования, этнологические исследования. Здесь изучается глубоко социология. Специфика данного направления заключается в том, что ребята обучаются непосредственно, занятия проходят в этнографическом музее Казанского федерального университета. И все наши студенты, в том числе антропологи и этнологи, имеют возможность прикоснуться к прекрасным образцам, музейным образцам тем, что привезены были студентами казанского, Казанского, еще императорского университета из различных экспедиций. Следующее направление подготовки, о котором я с удовольствием расскажу, это история. И, в общем-то, я сейчас уже перешла к классическим направлениям подготовки. В частности, историков Казанский университет готовит более чем 126 лет, и здесь спецификой наших нашего направления является то, что в дружном коллективе, в одной связке бок о бок работают несколько поколений исследователей. Это исследователи еще Советского Союза, это исследователи крупные российские исследователи, это современные ребята, которые буквально вчера закончили наш университет и закончили аспирантуру спецификой преподавания историков является то что здесь готовят мыслящих критически мыслящих людей здесь всегда можно высказать свое мнение быть услышанными быть услышанными команды специалистов как я уже говорила всех возрастов также здесь интересно то что действует у нас более шести студенческих научных кружков Многим из них уже очень много лет, в частности, кружку «Античный понедельник» мы уже скоро будем справлять 55 лет. Вот сколько лет ребята занимаются в данных кружках. Также необходимо отметить, что на этих направлениях подготовки, о которых я говорила, замечательная практика. То есть студенты погружаются в изучение, предмета изучения, начиная с первого курса, потому что наши ребята на первом курсе проходят археологическую практику, то есть они едут в экспедиции, это незабываемые дни. На следующем курсе обучения ребята ожидают архивная практика, и это действительно возможность прикоснуться к артефактам и не просто смотреть, видеть это, но и работать с этими источниками. На третьем курсе ребята проходят педагогическую практику, и на последнем курсе это научно-исследовательская практика. Все наши выпускники умеют прекрасно писать статьи. Это пишущие, думающие, критически мыслящие люди, которые с удовольствием изучают дисциплину, которая предусмотрена в учебном плане. Еще одно направление подготовки, которое предлагает наш институт, это педагогическое образование с двумя профилями подготовки. Диана Рустамова уже сказала о педагогическом образовании. Да, Казанский федеральный университет действительно предлагает тем ребятам, которые хотят заняться педагогической деятельностью, возможность получить педагогическое образование стена классического университета. В нашем же институте это две профессии, которые вы получаете, заканчивая данное направление подготовки истории и общество знания, либо история и английский. Вот такие два профиля представлены на направлении педагогическое образование с двумя профилями. Для кого это направление? Ну, прежде всего, для тех ребят, которые э, видят себя э, в качестве преподаватели Для тех ребят, которые мечтают вернуться в свою школу или в другую школу, войти в класс в качестве учителя, научить, научить мыслить, научить критически действовать. И это действительно то место, где в течение пяти лет наши ребята, наши будущие педагоги с удовольствием овладевают предлагаемыми знаниями. Еще одно направление подготовки, которое также является вечным с позиции того, что какие бы суровые времена не переживал мир, страна, такие профессии, как культуролог, и я сейчас хочу рассказать об этом направлении подготовки, действительно являются вечными профессиями, потому что культура – это вечная ценность, и сегодня никто не будет это оспаривать, потому что те проекты, которые сегодня предлагают вот культуру, это действительно вечные проекты, и они будут востребованы всегда. На направление культурологии мы ждем... Ребят, которые интересуются не только искусством, культурой, но и историей, но и тем, как развиваются эти отношения. Здесь всесторонне развитых, конечно, специалистов мы готовим, потому что занятия проходят в лучших музеях. И ребята действительно очень интересуются теми дисциплинами, которые предлагаются в рамках данной программы. В этом году также мы предлагаем заочную форму обучения на направление музеологии и охраны объектов культурного и природного наследия. Музейные работники, не случайно я анонсирую это направление, рядышком с культурологией, потому что это тоже, в общем-то, те профессии, которые являются востребованными всегда везде. И при подготовке музеологов здесь идет изучение объектов, которые находятся под охраной ЮНЕСКО, охрана памятников. Здесь изучаются музейные ценности, реликвии. И у студентов также очень интересная практика. Почему заочно? Потому что для тех ребят, которые действительно уже хотят начать работать, хотят начать зарабатывать и в то же время получать образование. А поэтому мы предлагаем здесь заочное образование. Вот, наверное, если я ничего не упустила, то все те многочисленные направления, которые предлагает Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. Спасибо. У нас появился вопрос, а можно ли взять китайский язык в качестве первого иностранного языка на лингвистике, перевод и переводоведении? Нет, в этом году нельзя. У нас ни разу не было, чтобы восточные языки были в качестве первых иностранных, хотя мы, конечно же, на будущее рассматриваем такие перспективы. Угу. И также был вопрос по связке, комбинации языков. То есть можно ли менять допустим, или будут ли дополняться новыми, там, английский, японский, например? Скорее всего, нет. Угу. Скорее всего, нет. Я перечислила все то, что мы готовы предложить в будущем году. Угу. А, будут ли зачислены без вступительных испытаний все школьники, прошедшие в этом году на заключительном этапе Всероссийской Олимпиады по английскому языку? Наверное, То есть будут ли зачислены... Да. Я думаю, что полную подробную информацию можно да. будет увидеть на сайте, потому что все возможности для выделения каких-то льгот призерам и друг, другим, другим категориям абитуриентов, более подробная информация обычно размещается на сайте, она обновляется ежегодно. Поэтому, чтобы не быть голословным, мы, наверное, адресуем наших абитуриентов именно ознакомиться с информацией на сайте. Mm -hmm. Mm -hmm. Хотелось бы узнать, как в этом году будет проходить вступительное испытание на магистратуру и на какие направления именно присутствуют вступительные испытания, в каком формате, как подготовить готовиться к, mm -hmm. к экзаменам. На самом деле магистратура, я вот если позволите начну с нашей школы, да, с нашей высшей школы. Mm -hmm. У нас а, отличные новости а, именно на востоковедении африканистики в этом году будет первый набор магистратуры. И мы первый раз вот, будем принимать а, наших магистрантов уже на направление, на программы подготовки восточных языков профессиональной коммуникации, это китайский и турецкий язык, и программа по магистратуре языки страны Азии, Африки, арабский язык. А, программы подготовки также размещены то есть со содержание программы экзаменационных э так скажем, программы экзаменов размещены на сайте, вы можете пройти по ссылкам и найти как бы, полный контент. В этом году предполагается, что будет тест для наших абитуриентов, поэтому в общем, нужно готовиться для теста прохождения по языку, и те вопросы, которые будут дотронты, еще раз повторюсь, есть на сайте. То же самое касается направления подготовки международные отношения, то есть у них все вопросы, которые непосредственно будут эм, перечислены, предоставлены магистрантам для поступления, также размещены на сайте. Ну, в случае историков, я понимаю, будет также, да, примерно, тест какой-то, а в случае У юридистов... Ну, все будет так же. Тестовое испытание будет такое же. Никакой, там, спич, грубо говоря, не нужно будет продемонстрировать, что <с> вы Мы пройти... бы очень хотели, но обстоятельства вынуждают нас сделать это в формате теста. Что касается магистрских программ Высшей школы иностранных языков перевода, мы предлагаем две магистрские программы. Это теория перевода «Межкультурная и межязыковая комбинация». Возможная, межязыковая коммуникация, возможны языковые комбинации английский-немецкий, английский-французский. Для наших иностранных абитуриентов, студентов, будущих магистрантов мы предлагаем комбинацию английский-русский. А вторая магистрская программа – это теория-методика преподавания иностранных языков и культур. Предлагаемая комбинация – английский-французский. Надо сказать, что эта программа реализуется в двух формах – очной и очень заочной По очной форме обучения традиционно… Программа длится 2 года, для, очной, для заочной формы длится 2 года 6 месяцев. Вступительные испытания будут проводиться также в форме теста. На основе чего мы составляли эти тесты? Также вся программа по вступительным испытаниям размещена на сайте еще с осени 2019 года. И поэтому наши тесты, по крайней мере, они состоят из нескольких модулей. Каждый из них отражает те экзаменационные вопросы, которые были размещены вот на сайте университета. Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия предлагает несколько магистрских программ в этом году. Это программы по истории, и профилей здесь достаточно много, вы всю информацию можете увидеть на сайте. Это две, два профиля по магистрским программам туризма. Один профиль международный туризм, и второй профиль носит более такой характер менеджмента, организационный характер. Также мы предлагаем магистрские программы по антропологии и этнологии, и эта программа реализуется также в заочной форме обучения. И мы предлагаем очень интересную программу, которая, возможно, заинтересуется не только выпускники Казанского университета, но, возможно, она будет интересна выпускникам Казанской государственной академии архитектурной академии и искусств, потому что это программа, которая называется направление данной программы истории искусств». Здесь мы предлагаем два профиля – это «История искусств тюрко-мусульманского мира» и «Реставрация историко-культурного наследия». Что касается программы, магистрской программы реставраторов, то здесь для обучения привлекаются самые высококвалифицированные специалисты ведущих музеев мира России, в частности, из Эрмитажа, у нас работают специалисты, и студенты получают уникальные знания, позволяющие им потом реализовать себя в очень редкой профессии реставраторов. Здесь мы проводим обучение реставраторов по коже, реставраторов по металлу, и в условиях, когда весь мир обращается к сохранению исторического и культурного наследия, данная профессия, конечно, очень востребована. Вот такие программы мы предлагаем, магистрские программы в нашей высшей школе, и с удовольствием ждем вас. Можно ли будет выбрать восточный язык на третьем курсе при выборе третьего языка? Ну, потом... Я еще раз повторяю для наших слушателей, что если вы изучаете в качестве первого и второго иностранного языка европейские языки, то вам обязательно будет предложен восточный. Если вы изучаете английский и восточный в качестве первого и второго иностранного языка, то в качестве третьего будет предложен европейский. А комбинация или, вернее, линейка языков для будущих третьекурсников будет известна на втором курсе, потому что из года в год она меняется, мы какие-то языки добавляем, какие-то мы предлагаем мигающим способом, в общем, доживем до 2022 года. Mm -hmm. То есть из года в год комбинация с языками этим меняется? Могут есть, меняться, видно. да. Mm -hmm. И, наверное, уже отвечали, но для наших слушателей ответим. На сайте на профиле методикой преподавания иностранных языков и культуры есть английский, турецкий, но сейчас эту комбинацию не назвали. Вот ли она в этом году? Еще раз говорила, это было в проекте, это было в проекте. Мы не говорили, что они всегда и однозначно такие. Если наберется подгруппа, если у нас будут такие желающие, мы, конечно же, без проблем ее предложим. Ну, наверное, всеми любимый вопрос, есть ли программа двойных дипломов. Это, мне кажется, актуально для нашей молодежи. На нашем направлении нет. А где-то присутствует, где-то можно пройти стажировку, допустим, потом, ну, в будущем. Стажировки, как... конечно. Да, если говорить о стажировках, это отдельная, тема, отдельная тема для разговора на тема. всех направлениях подготовки. И, наверное, здесь нужно в этом поблагодарить и Казанский федеральный университет. Огромное количество вузов-партнеров, которые сейчас работают непосредственно с нашим университетом, дают великолепные возможности для стажировки всех студентов, которые обучаются на всех направлениях подготовки. Здесь очень хороший подоплек, и одно из самых больших количеств студентов, которые выезжают, стажировки являются студентами нашего университета это очень хорошая базовая языковая подготовка и студенты выигрывают гранты именно благодаря а, не только направлению подготовки на котором обучаются, но и той базовой подготовке, которая у них есть а, я боюсь ошибиться но более 200 студентов выезжают в китай ежегодно это корея это япония Если это говорить о восточных странах турция, а, турция вот мы возобновили сейчас мы возобновляем египет марокко ежегодно выезжают если говорить о европейских странах Германии это обязательное, это Испания, это Италия сейчас Польша, размораживает, Германия. Польша, Германия, то есть европейские страны. Да. Мы работаем с ведущими университетами мира, и фактически, стоит отметить, каждый язык, который преподается в разных, на разных направлениях подготовки, он обеспечен той или иной мере языковой подготовкой, языковой стажировкой в узи вот в той стране, язык, который изучается. Я могу привести два небольших примера. Например, наш студент, изучающий... Три иностранных языка не раз доказывали то, что э, хорошая подготовка по языку и в качестве, даже в качестве третьего иностранного языка им позволяла выигрывать э, конкурсы, позволяла стать обладателями грантовых программ, и они выезжали на стажировку, ну, в частности, в ВУЗы Испании. Сейчас, например, две студентки нашего отделения, третьекурсницы, которые как раз выбрали французский в качестве основного языка, первого два с половиной года тому назад, почти три тому назад, когда поступали на первый курс, действительно показали хорошие знания, блестящие свои способности по языкам, и это позволило им выиграть грантовую программу. Они сейчас находятся в Париж-3, Новая в университете Сорбонны, уехали на полугодовую программу и обучаются сейчас там. Угу. Вот такие два небольших действительно примера. Угу. На направление туризм сам выбираешь второй язык для изучения или просто распределяют? Здесь идет распределение, и для первого курса мы заранее закладываем те языки, которые будут у нас ребята изучать. Как правило, это вернее, не как правило, это обязательно английский язык и второй язык восточный. Угу. Хотелось бы узнать, в этом году в профиле международные отношения, мировая политика международный бизнес будут ли арабский язык, и какие языки предлагаются в изучении на этом направлении? Да, здесь у нас предполагается изучение немецкого и китайского в качестве первого иностранного языка, а английский в качестве второго иностранного языка. А арабский язык вы можете изучить на других профилях подготовки. Но тем не менее, вне зависимости от того, какой профиль, языки у нас варьируются на разных, так скажем, на разных профилях, разные языки. И при, так скажем, большом желании и возможностях, если такие возможности остаются, студенты могут менять языковые подгруппы. А в случае, если нас смотрят а те, кто сейчас учится в 10 классе, у них интересует вопрос, есть ли какие-то подготовительные курсы к ЕГЭ, именно чтобы и к поступлению. А у нас в институте да. есть центр большой центр. с универсум, который предлагает действительно широкую линейку курсов по подготовке к ЕГЭ. Это и по истории, обществознанию, по иностранным языкам. Но самые большие возможности для наших абитуриентов. Угу. И как проходят поступления детей-сирот, то есть льготников? Также Сколько мест выделено, грубо говоря? Также вся информация размещена, размещена на сайте, также там есть контрольные цифры приема, где каждое направление подготовки, напротив каждого направления подготовки написано, какое количество бюджетных мест и какое количество льготных мест, и уже та или иная категория отдельно прописывается на сайте приемной комиссии. Как правило, это 10% от количества бюджетных мест, выделяемых на направление. Угу. Вот мы говорили про стажировку, да? А если существует обмен Обязательно. студентами? Да, куда конечно. может уехать студентка? Что для этого нужно? Может, оценки определенные, отзывы, там, практика? Угу. А, ну, на самом деле, обменные программы также реализуются на всех направлениях подготовки. Я, наверное, начну, если позволите, угу. по вот нашим восточным проектам, а уже коллеги дополнят. А, у нас... Еще раз повторюсь, большое количество партнеров за рубежом, вузы-партнеры, вот один из самых, так скажем, наших старых добрых друзей, это педагогический университет в Китае. У нас почти 30 лет дружбы, и ежегодно большое количество студентов выезжают для семестровых программ. Иногда эти программы мы продлеваем до года в редких случаях. Также у нас достаточно развитые программы. Это с Кореей, Корея Фондейшн, Япония, Япония Фондейшн, которые благодаря нашим вузам-партнерам предоставляют нам программы обмена. Также более подробная информация всегда размещается на сайте Департамента внешних связей. Там есть все страны, там есть все программы. Процедура достаточно простая. Есть пакет документов, которые необходимо собрать. Студенты собирают пакет документов. Дальше они проходят необходимую процедуру в согласовании на кафедре в институте. Ученые советах. их согласовывают, если они едут за границу на более длительный срок, чем предположено. Конечно, оценки здесь имеют очень большое значение, потому что у нас очень большой конкурс среди студентов, которые желают попасть на эти страны. И мы их оцениваем, так скажем, ну, когда у нас стоит такая дилемма, кого выбрать, конечно, более успешные дети, более успевающие студенты у нас имеют больше шансов выехать. Стоит отметить также и то, что обменные программы, они не только в рамках каких-то образовательных программ, это и летние школы, на которые наши абитуриенты выезжают, это и зимние школы, и вот предполагается, я думаю, Алла Юрьевна более подробно расскажет, Стамбульским университетом у нас предполагается старт совместно образовать программы по направлению археология. Это магистрская программа, где студенты, абитури... прошу прощения, магистранты первого курса обучения на втором семестре смогут выехать на семестр. То есть это аналог вот совместной программы зарубежного регионоведения. И с каждым годом таких программ становится все больше и больше. Я да. хочу дополнить, что, конечно, чтобы куда-то поехать, нужно знать язык, безусловно. Да. Это, когда мы говорим об успешных студентах, это студенты, которые без труда в чужой стране, в другой стране смогут общаться и коммуницировать. Поэтому уровень языка тоже достаточно высокий. Ну и, конечно же, чтобы быть конкурентоспособным и э, претендовать на победу в этих грантовых конкурсах, грантовых программах, нужно студенту собирать портфолио который будет состоять из их заслуг и в общественной жизни, и в научно-исследовательской деятельности, и в образовательной деятельности, чтобы все складывалось. Все это вместе даст ему хороший шанс. И когда подписывается рекомендательное письмо, там это все учитывается. И как поступить на целевое? То есть какие документы должен предоставить, грубо говоря, студент? На целевое направление подготовки документы подаются так же, как подаются на обычное направление подготовки. Просто если говорить о целевой программе политика и экономика цурских народов, подаются документы на востоковедение африканистики. Дальше мы обзваниваем наших студентов, будущих абитуриентов, предлагаем им целевую программу. И дальше уже по внутреннему конкурсу, среди желающих поступить именно на это целевое направление, первые 30 студентов с наивысшим баллом имеет право претендовать на этот профиль подготовки. И какой проходной бал предусматривается в этом году? Если я не ошибаюсь, все будет рассчитываться из этого года. Вот смотрите, если говорить о проходном бале для бюджетных мест, естественно, для нас это тоже остается загадкой, ежегодно наши абитуриенты сами делают этот бал. Если есть года, когда дети приходят, студенты приходят с очень высоким баллом, и тогда только на высших, так скажем, баллах разыгрываются конкурсы, иногда бывает чуть-чуть похуже, и тогда бывает больше шансов. Если говорить о контрактной форме, обучения то всегда определяется нижний минимум ниже которого мы абитуриентов не принимаем а дальше как бы вот уже по контракту разыгрывается так скажем вторая очередь это уже студенты у которых балла высшего балла не хватает для прохождения на бюджет а нижний не ниже того предела который определяется на то или иное направление подготовки mm -hmm. и хотелось бы узнать какая вообще студенческая жизнь казанского федерального университета ну, что дается студентам? Общежития? Какие это общежития? Активность какая-то, знаю, ему там лучше всех. Да? в рамках одной программы это невозможно. невозможно. Это нужно поступить в Казанский федеральный университет и сразу все понять. Ну что, тут то, точно здесь никто не чахнет. Я... И активная студенческая жизнь на 100%, на 1000% им здесь обеспечена. Я добавлю только одно, что вне зависимости от того, на какую форму обучения поступают наши студенты, бюджетную или контрактную, для них предоставляется общежитие. Это один из самых лучших кампусов, который можно встретить не только в Российской Федерации, но я думаю, что европейские вузы могут нам позавидовать. Это, конечно, деревня универсиады Все студенты-первокурсники начинают свою жизнь там иногородние. И так скажем, казанские студенты еще даже завидуют тем возможностям, которые предоставляют. Это и комфортабельное размещение в номерах, это и Wi-Fi, это и инфраструктура, это спортивные площадки, это магазины, кафе и все-все-все, о чем только может мечтать студент, а иногда может и не мечтать. Если говорить об активностях нашей жизни, понятно, что это ежегодное лидерство во всех студенческих конкурсах, это активные стажировки, это активные мероприятия, это эпохи здоровья, о которых можно рассказывать действительно не только часами, но и целыми днями. Наверное, стоит заглянуть в наши социальные сети, на наш сайт, где эта вся активная жизнь, она есть, она освещается очень подробно. И загляните к нам на сайт, загляните на наши странички ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграм, и вы увидите, как здорово жить нашим студентам. И не только студентам, и преподавателям, потому что Институт международных отношений – это семья, семья ИМО, которая живет очень дружно, живет очень активно и живет очень счастливо. И, конечно же, это профессионально ориентированное мероприятие, это и день европейских языков, это международный день переводчика, это и всемирный день английского языка, день рождения Шекспира, это и день франкофонии и так далее. То есть все праздники, вот, ну, если говорить про высшую школу иностранных языков перевода, все праздники, которые связаны прежде всего с языками, мы отмечаем очень бурно и громко. Подписывайтесь на наш инстаграм «Лингвистикс.МО». Тут как раз вопрос по поводу всей вот этой шумихи студенческой. Есть ли выгода студенты вообще от этого? Ну, а выгода? Выгода в том, что он, они проживут яркую студенческую жизнь. Все. Это самая главная выгода. Но, есть, конечно, есть баллы. Да. За активную общественную работу, спортивные достижения, научно-исследовательскую. Мы мало об этом говорим, но об этом можно много сказать. Наши студенты имеют возможность получить дополнительно 10 баллов к сессии. И они это сами распределяют на те предметы, на которые они считают нужным. Вообще нужно, наверное, отдельно сказать еще о студенческом самоуправлении в нашем институте. Потому что профорка нашего института – это полноправный член всех совещаний, которые проводятся в руководством. Кроме того, необходимо сказать и о том, что студенческое самоуправление, но ну, я не знаю, в каком вузе еще у студенческого самоуправления есть отдельный кабинет, большой, красивый, обставленный, и ни одно решение не принимается без мнения студенческого совета. Студенты у нас действительно очень активные, самостоятельно. и вот этот вот дух взаимоуважения всех поколений, действительно, этим духом пронизана наша семья ему. Uh -huh. А Если же говорить про стипендию То какая она, если не ошибаюсь, В прошлом году была специальная стипендия 100-бальником, например Им выделялась тоже сумма определенная ну, Ждите проектов, приказов и приказов на сайте uh -huh. Следите за новостями на сайте новостями и Тогда вся информация появится uh -huh. А из какого курса можно проходить стажировку за границей? Ну, как правило, э большие шансы у третьекурсников, у студентов третьего курса. За первый, за второй курс они просто набирают себе вот это портфолио, о котором я говорила для того, чтобы им действительно быть конкурентоспособным. Желающих пройти грантовые стажировки языковые, конечно, больше, чем мест предлагаемых. Поэтому для того, чтобы претендовать и иметь шанс, собирайте портфолио, и все в ваших руках. Ведь курсовые работы у нас начинаются на втором курсе, например, на нашем направлении. У нас есть сборник научных трудов студентов, где наши студенты печатаются, и это потом сборник наш представлен в российской базе научного цитирования. Поэтому хорошие достижения в научной исследовательской работе это большой бонус и это очень большой плюс uh -huh. а дают ли дополнительные баллы за поступление если да то за что именно непосредственно? Опять-таки полный перечень дополнительных баллов для поступления в Казанский федеральный университет обычно размещается на сайте Казанского федерального университета. Он варьируется, да? какая-то олимпиада, какая-то конференция. И опять-таки, чтобы быть не голословным, мы рекомендуем посмотреть всю более подробную информацию на сайте приемной комиссии Казанского федерального университета. Да, ну, это ты... и значок ГТО, это и наличие медали, это и призерство на олимпиадах различного уровня, и э, если ребенок является победителем в конце концов. Поэтому это очень хорошие баллы. Да, то есть собственных преференций наш институт не дает. Мы действуем в рамках закона и в рамках тех правил, которые установлены Казанским федеральным университетом. Угу. Интересует такой вопрос. Где проходит практику лингвист? Лингвисты, где проходят практику? Угу. Везде, где есть иностранный язык. А мы можем сказать, что иностранный язык есть везде. Иностранный язык сейчас э, затребованный, просто... Э, Специалисты требуются с иностранным языком, я еще раз говорила уже до этого, и на предприятиях, и в органах власти. К нам обращаются, например, различные министерства, к нам обращаются органы управления города Казани, к нам обращаются предприятия, к нам обращаются, ну, к примеру, у нас очень хорошие такие сложились отношения с министерством по чрезвычайным ситуациям в республике Татарстан, которые ежегодно запрашивают наших студентов в качестве волонтеров и в качестве практикантов во время проведения крупных спортивных мероприятий, крупных экономических форумов. Наши студенты, которые обучаются по профилю теории, методика преподавания иностранных языков и культур и по одноименной магистрской программе, конечно же, проходят практику и в школах, и в средних специальных учебных заведениях. Мы привлекаем также наших студентов по, этим, по этому профилю, которые обучаются на различные олимпиады и конкурсы, которые проводятся в Республике Татарстан. Мы сотрудничаем с Министерством образования и науки Республики Татарстан. Все олимпиадное движение замыкается на Высшей школе иностранных языков и перевода по европейским языкам, я имею в виду. Поэтому во время практики наши студенты с нами рука об руку. Вот интересно наблюдать, что года два тому назад они сами, возможно, были участниками этих конкурсов, а прошло два-три года, поступив в наш институт, Поступив на направление э, лингвистика, они уже сами сидят и в качестве жюри, и в качестве аналитиков, детских работ и так далее. Поэтому, э, конечно же, некоторые проявляют свою собственную инициативу, хотят проходить э, практику э, в том или ином предприятии, на том или ином предприятии. Мы, конечно же, не против. Угу. А, а есть ли возможность, поступить на контракт, перевестись потом на бюджетную основу? При наличии бюджетных мест. При э, условии, что вы хорошо, блестяще сдали две экзаменационных сессии. Что у вас нет никаких проблем с учебой. Mm -hmm. Ну ты... и самое главное, наличие бюджетных мест. А, отслеживать где это можно будет, мне кажется, на сайте Казанского федерального университета. Конечно, мистера. конечно, там все это есть. Все м, транспарентно, поэтому они могут все это посмотреть. Mm -hmm. А в чем отличие профиля теории и методика преподав... преподавания и перевода переводоведения? Ну, базовая часть, базовая часть на этих профилях, она идентична. Какое отличие? По профилю перевод-перевода ведения мы предлагаем курс введения в синхронный перевод. У теории методики преподавания иностранных языков культуры, или как мы его по-домашнему называем ТИМ, у ТИМа, разумеется, ведения в синхронный перевод нет. Базовые курсы есть на обоих профилях. Но для того, чтобы обеспечить подготовку наших студентов к работе в качестве преподавателей иностранных языков, мы обязательно для ТИМовцев включаем психолого-педагогический модуль. Это включает общую психологию, возрастную психологию, сравнительную педагогику, предметы по методике обучения иностранным языкам, методики по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, которые очень-очень пользуются популярностью, потому что я напоминаю, что 2022 года иностранный язык ЕГЭ будет обеспечен. Поэтому наши тимовцы еще не поступили, эм, как говорится, в институт, еще не, не обучились, не научились, не получили диплом, а их уже хотят на работе. Они уже... Э, и, их ждут в школе, потому что нам нужно будет усиливать языковую подготовку в школах, тем более вы знаете, что в сентябре 2019 года во всех российских школах введено изучение второго иностранного языка, поэтому на профиле теории методика преподавания иностранных языков и культур мы предлагаем только те языки, которые представлены в перечне рекомендуемых языков для изучения в школах России. Это английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, арабский, турецкий, китайский. Вот эти языки в качестве рекомендованных есть, поэтому мы из года в год, мы мигающим способом предлагаем их на этом профиле. Угу. И интересует наших зрителей, не могли ли подробнее рассказать про направление политика и экономика тюркских народов? Как проходит обучение, что из себя представляет профиль? Политика и экономика тюркских народов – это профиль подготовки, который реализуется в рамках направления подготовки востоковедения африканистика. Как я уже объяснила, студенты принимаются на контрактную форму обучения, но при этом за их обучение оплачивается из бюджета Республики Татарстан. Для изучения предлагаются языки турецкий и английский. То есть турецкий идет как основной восточный язык, английский у нас идет как основной европейский язык. Студенты изучают политико-экономическое развитие тюркских народов, общественное развитие турских народов, изучают историю, все, что связано, так скажем... С разным спектром развития тюркских народов. И, конечно, это очень актуально, достаточно востребовано в рамках современности, да, современных полит политических условий, когда Центральная Азия и вообще тюркский мир выходят на одни из лидирующих позиций в мировой политике. Можно я тоже дополню, потому что вот данная программа реализуется в двух высших школах. Именно программа по оплате этих мест, коммерческих мест министерством. В нашей высшей школе реализуется профиль на направление истории, истории, экономика, культуры, тюркских народов. Также ребята изучают два языка, английский и турецкий. И также это целевые места, которые оплачиваются Министерством образования Республики Татарстан. И давайте последний вопрос, кратенько буквально каждый про магистратуру, потому что из каких модулей стоит тест магистратуры? Здесь не, уточни, не уточнили профиль, поэтому, я думаю, кратенько можно сказать про ну, Скорее всего, касается лингвистки, потому что я это озвучила. Но у нас в качестве программы в программе вступительного испытания два модуля предложены. Это, во-первых, теоретические вопросы, и второе, если бы мы принимали в очном режиме, это был бы анализ, стилистический анализ предложенного текста. Поэтому, соответственно, наше вступительное тестирование и состоит из двух модулей. Ну все, наверное, на этом мы можем завершать. Вы смотрели инсталайсинг международных отношений Казанского федерального университета. И сегодня на вопрос абитуриентов ответила заместитель декана Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия Шакирова Алла Юрьевна, декан Высшей школы иностранных языков и перевода Сабирова Диана Рустамовна и декан Высшей школы международных отношений Востоковедения Хабибульна Эльмира Камильевна. С вами была Диана Шилова. До новых встреч.